браузера. Также рекомендую э, ставить одно активное окно, чтобы не возникал эффект эхо. Если у вас будет открыто несколько окошек, то такое может быть. Я попрошу, кто первый раз присутствует на нашем вебинаре, поставить десяточки в чат. Познакомимся с теми, кто сегодня впервые будет слушать о компании Синтера и системе А. Если вы только начинаете знакомство, напечатайте в чат цифру 10. Десяток я не вижу. Видать, все уже партнеры, но нет, видимо, таких. Да, Сандро, спасибо. Но все равно вебинар будет полезен, потому что я буду рассказывать про маркетинг, про тонкости, этого маркетинга, и это полезно будет просто узнать, ну, если вы еще до сих пор у вас вопросы именно по маркетингу, а также э, расскажем сегодня про лидерский ретрит и как туда попасть. Так, замечательно. Я транслирую вебинар из солнечной Болгарии и обращаюсь к вам с теплым черноморским приветом из города зовут Владимир в интернете я очень давно, порядка, наверное, 15, а может быть и больше лет, точно сейчас не сказать, да это особо и не важно. Солнечная Батумия, Грузия, да-да-да, кто откуда. Да, будет интересно посмотреть обхват нашей компании, как, откуда люди, напишите в чат с каких городов, с каких стран. Так, ну пока люди пишут, мы ждать не будем. Значит, немного о себе занимался многим, но всегда развивался, осваивал новые знания, технологии, двигался вперед и всегда добивался определенных результатов. Карелия сортовала, да-да-да, Краснодар, замечательно. О компании Синтера мне рассказал мой друг, он сегодня присутствует, Александро Безламидзе. В интернете он известен, как я богат. Карелия у нас сегодня плюс 25, замечательно. Сандро мастер и профиль по трафику, так что пользуясь случаем, по дружбе даю вам на него наводку. Сразу... В вебинаре работает чат. Вы им, пожалуйста, пользуйтесь. Если Есть... на вы их задавайте в чат, но отвечу я на них уже в заключительной части, чтобы мне не этот... отвлекаться от своего плана. А в заключительной части я уже посмотрю на вопросы и отвечу. Итак, начнем. Сегодня я расскажу, расскажу вам о компании Синтера и нашей работающей, и причем работающей на автомате, системе авторекрутинга GlobalShark. Итак, что же такое шеринг-экономика и как с ней связана наша компания Синтера? Если вы в любом поисковике, Google, Яндекс или в любом удобном для вас наберете экономика совместного пользования или шеринг-экономика, то сможете подробнейшим образом ознакомиться с данной информацией самостоятельно. Так как это интересная и очень обширная тема, чтобы не знакомиться, а я лишь вкратце в рамках вебинара остановлюсь на основных моментах. На вебинар я планирую до часу времени, так что мы все быстренько, кратко пробежимся чтобы не затягивать. Так, идея ⁇ Шаринг экономики ⁇ не оставляла людей в покое очень долгое время. Была просто идея из целого ряда несостыковок, вплоть до выхода на рынок компании Синтера, где у группы энтузиастов этой идеи наилучшим образом сложились все пазлы этой непростой задачи. И мы с вами, друзья, имеем дело уже с полностью реализованным продуктом. Каким? Так каким? Нашей монетой Сантера, Шеринг Коин, SSC. Что для нас Сантера? Для нас это настоящая находка. Можно вот сравнить ее с машиной времени, которую мы случайно нашли. И я сейчас расскажу, почему это именно так, как я говорю. Монета SSC будет очень популярна и по нескольким причинам. Первое. На монету SSC можно будет покупать любые товары и любые услуги. Причем купить по оптовым ценам. Так, что-то у меня щелкает тут. Так, да еще и с хорошей скидкой. Представляете? Например, приходите в автомобильный салон, продается машина для людей, у которых есть кошелек с монетой SSC, а у нас с вами этот кошелек есть. Автомобиль продается с 30% процентной для примера говорю скидкой. Может быть скидка поменьше, там в зависимости от какой машины. Может быть скидка побольше, но в любом случае мы будем пользоваться оптовыми скидками. Скажем, для всех машина стоит 30 тысяч долларов, а для нас 21. Интересно, правда? Такое стало возможным благодаря нашей монете. Заключаются умные контракты, где производителю просто выгодно продавать товар, большими партиями, чтобы и сразу получает за свой продукт деньги. Не нужно лишние траты. Люди, поняв свою выгоду, начнут интересоваться способом, как и им воспользоваться такой экономией и приобрести нашу монету. Только одно но. Мы с вами узнали о компании Синтера. На этапе ICO определение рыночной стоимости и у нас есть возможность купить монету очень дешево наша с вами машина времени чтобы понять выгоду приведу еще один простой пример и возьмем для наглядности цену за всем известным биткоин сегодня скажем один биткоин стоит 80 тысяч долларов Цифры привожу лишь абстрактно в для примера. Монета SSC, к примеру, стоит 2 доллара за монету. Делаем следующее. Смотрим данные из дорожной карты на официальном сайте Синтеры. В четвертом квартале этого года SSC будет стоить 15 долларов за монету. 15 делим на 2 получаем увеличение стоимости в 7,5 раз. Теперь 8 тысяч кур биткоина умножаем на 7,5 и получаем 60 тысяч долларов. Биткоин, конечно, будет стоить 60 тысяч, но не в этом году это точно. А у нас с вами есть шанс увеличить свой капитал только на разнице курса. Скажем, сегодня вы купили тысячу монет, и потратили на это 2000 2000 долларов, а уже к зиме получили, если курс увеличится в 7,5 раз, 15 тысяч долларов. За полгода 13 тысяч долларов чистого дохода. Партнеры, купившие SSC в начале старта токен сейла, уже сделали 100% увеличение, только лишь на разнице курса купил за рубль, продал за два. Партнеры, поставьте, пожалуйста, в чат плюс Женя только разницы курса монеты. Я не беру во внимание ваш доход от партнерской сети. Да, вот Александр Петров плюс, ну да, многие люди, которые заходили э, раньше, они уже все увеличили. И это замечательно. Соответственно, если любой товар, любая услуга может, быть, может купить много дешевле, огромное количество людей будет искать возможность приобрести монету SSC. И тут почему монета будет стоить очень дорого? Ограниченный выпуск, ограниченный огромный дефицит монеты и, соответственно, высокая цена. Все естественно. Только 15 миллионов монет, и на это на весь токен сейл, на всех жителей планеты Земля. И каждый мечтает купить товар или услугу дешевле, чем его продают в розницу. И такое стало возможно при использовании технологии блокчейн нашей монеты с Интера Шеринг Огромный спрос на монету после ее популяризации и выхода в общее пользование. У нас сейчас токен сейл, Поэтому у нас стоит 2 доллара. И, соответственно, для нас это как сгонять назад в прошлое, купить биткоин за смешные 2 доллара. Вся информация есть на официальном сайте. Ссылки дам в заключительной части нашей... ...вебинаре в кабинете. Так, вот сюда... Так, вот на этом слайде, как, значит, можно заработать на Синтера Шеринг Как вы видите, тут три способа. Можно заработать быстро, купил дешевле, продал дороже. Можно заработать много. Тут речь идет о умном контракте из ДПОС, я о нем расскажу позже. И можно заработать очень много. Этот строение партнерской сети, и мы используем для этой цели нашу автоматическую систему авторекрутинга Shark, родной отец который наш гуру и вдохновитель Александр Ткаченко. Огромный ему привет. В данное время пользуется плодами уже шеринг экономики в действии. <coughs> Находится сейчас в Таиланде на лидерском ретрите. Александр – лидер, у которого огромный опыт построения тысячных международных партнерских групп. И нам несказанно повезло, что мы работаем с ним рядом. И к тому же Александр нам всем помогает еще и непосредственно своим советом. Ну а система глобал